Добро пожаловать! Вы на канале Science TV, тему, которую мы рассмотрим, как образуется ржавчина. Приятного просмотра! Железо, находясь на открытом воздухе, быстро ржавеет. Еще быстрее это происходит, если оно контактирует с водой. Чтобы избежать ржавчины, металлические изделия красят или покрывают олифой. Ржавчина! появляется в результате окисления железа кислородом воздуха или воды. К сожалению, она не предохраняет металл от дальнейшей коррозии. Кислород, который входит в состав атмосферного воздуха, проникает через микропоры координированного слоя и продолжает разрушительную работу. Поэтому, если не нанести на металлические изделия защитное покрытие, оно очень быстро проржавеет и разрушится. Для этих целей используется обычная краска олифа или специальная химическая обработка. Кстати, общий вес краски, которой покрашена эйфелевая башня, превышает несколько тонн. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Science TV. Подписывайтесь для того, чтобы в дальнейшем быть в курсе о появлении новых видео на данном канале. До скорых встреч!